Нет, друзья, не знаю как вам а вот мне как-то с детства не везло с правдой и в принципе всем хотелось говорить правду но как сказать маме, что мы курили в посадке с пацанами когда она спрашивает, где вы были и ты рассказываешь что-то другое, не хочется маму расстраивать да и курить особенно не хотелось просто хотелось быть в обществе вот, а рассказать об этом маме было нельзя потом с девушками как подойти к девушке и сказать у тебя такая красивая грудь да я потрогаю тебе будет приятно мне будет приятно не получалось но получалось пригласить на чашечку кофе а там уже причем мы оба знали зачем я приглашаю и я и она не говоря уже о бизнесе когда ты начинаешь работать с людьми ты не можешь сказать открыто очень многих вещей и это напрягает, потому что мы не все, мы все не собираемся никому лгать. Мы не собираемся обманывать ни в бизнесе, ни с девушками, ни маму. Но как-то так получается. И как-то это входит в привычку. И потом мы ловим себя на том, что мы не только другим говорим неправду, но и себе зачастую. Себя обманываем. Нас обмануть никто не может, кроме нас. И мы это делаем. Вот поэтому я решил записаться на школу открытого диалога. Сегодня я проведу интервью с человеком об этой школе, потому что слышал я о ней много. Еще больше смотрел интервью тех людей, которые ее прошли, но вот решил сам туда записаться. Вот. И это интервью, я думаю, я выставлю здесь. Хорошо, Александр, добрый день. Я э, хочу... Задать несколько вопросов. Вы являетесь куратором школы открытого диалога, правильно я понимаю? Да, я куратор школы, меня тоже Александр зовут. Отлично. Я, как человек, который только пришел на эту школу, я смотрел э, Дмитрия Шаменкова, я смотрел об этой школе, уже много слышал, э, угу. и решил прийти. Скажите, мне нужно понимать, чего я могу ожидать, и, кроме того, у меня есть друзья, которые тоже говорят, куда ты идешь. Хотим тоже. Я говорю, давайте я сначала спрошу, что это. Потому что то, что мне надо, я понимаю. Я понимаю, что мне нужно больше быть открытым. А открытым быть не получается. Потому что в социуме мы как не хочешь, мы всю правду сказать не можем. Иначе разопнутка Христа. Христа. Но я услышал, что есть люди, которые могут так разговаривать. Правильно ли я понял, что это именно вот эта школа? А, да. Вот мы учимся больше коммуницировать из момента здесь сейчас. Наверное, вот эти более искренние, более теплые взаимоотношения, которые у нас не приняты, потому что ну, что то нас не, не приукрасил, не соврал, да, тогда могут будем соврать. Да? здесь у более открытое, более честное взаимодействие. Понял. У меня тут немножко шумят но я думаю что это не помешает да вот из-за этого собственно говоря я и хотел попасть в такую атмосферу где можно поговорить так потому что в социуме это не удается сделать когда люди преувеличивают ты становишься зависим от этого начинаешь тоже делать что они как остановиться потом если какое-то время не останавливаешься вырабатываются привычки а потом ты ловишь себя на том что ты делаешь не то что ты хочешь вот. Да, И э, получу ли я здесь те знания, чтобы как не просто вот друг с другом разговаривать, а как потом в социуме эти применять? Получу ли я такие знания? Э, ну смотрите, да? да, есть возможность здесь эти знания получить, мы их даем. Э, если вы полностью проходите практику, полностью выполняете наши задания, то у вас будет результат. Если вы как бы пришли с целью посмотреть. Да? Тут у нас как бы все зависит от цели. Если есть здоровая цель проработать свои взаимоотношения или коммуникацию, вы этот результат можете получить. Если вы придете посмотреть, узнать, что да как, вы придете, узнаете, что да как, потому что наше восприятие так работает. Вот. И помимо как бы, коммуникаций, да, вы научитесь ставить более здоровые цели в нашей жизни и их контролировать. То есть вот то, что мы как раз... Когда врём, когда искажаем свою информацию, когда подстраиваемся под общество, да, мы начинаем уходить от наших целей. Мы вот как раз то, что вы говорите, от них отпадаем. Здесь мы учимся к ним возвращаться, их ставить, контролировать. И э, при помощи открытого диалога, и при помощи практик молчания. Там, они проходят у нас утром и вечером для того, чтобы можно было там, синхронизироваться, перед рабочим днем, очень помогать. Просто свою цель увидеть, снова почувствовать и идти его вот поработать получается намного эффективнее я понял ну, поскольку я об этом уже слышал и я представляю как это будет для тех людей вот, потому что мои друзья меня спрашивают куда ты идешь uh -huh. для тех людей которые не слышали об этом которые, которые допустим будут слушать uh -huh. стоит ли им на это обратить внимание я скажу со своей стороны что я представляю uh -huh. а вы либо подтвердите либо опровергните это uh -huh. э то что делаю я у меня есть тоже школа здоровья называется школа воли и мы пытаемся сделать то что делаете вы только у нас это одна из тракций более того для того чтобы научиться ее правильно делать как делаете вы надо прийти к тем людям которые это уже ну, делают профессионально вот, поэтому я сюда пришел но люди которые слышат нас они чтобы они представили как ну вот, в общих чертах. Что нужно для того, чтобы э, эту практику, ну, вот прийти на нее, что нужно для этого? Что нужно, чтобы, как, как, как мне им сказать так, чтобы они понимали, что им это надо? Потому что я понимаю, что им это надо, я боюсь, что я не сумею им это донести. Mm -hmm. Ну как, здесь э, все опять-таки, на мой взгляд, как в открытом диалоге сейчас хочется сказать, если есть желание меняться, если есть желание сейчас лучше коммуницировать, если есть вопросы с близкими, и вот главное, чтобы сейчас был актуальный вопрос у людей. То есть, если они хотят просто посмотреть, как я уже говорил, они просто посмотрят. Желательно иметь там задачу. Если я хочу лучше общаться, быть здоровым состоянием, быть в состоянии как бы хорошего физического взаимодействия с собой, с близкими, избавиться от там, негативных аспектов наших взаимоотношений. Да, здесь мы это решаем. Ну, как, как пример, да, то есть у нас два варианта. Это либо работа с коммуникациями, либо работа с самим собой. С физикой, с успокоением. Просто возвращение к здоровой цели. Мне это помогло. Вот персонально я, я вошел в открытый диалог относительно недавно. Вот, и за два месяца как бы я вот, вот, активной практике именно я начал ее применять, возвращаться к здоровому состоянию души, успокаиваться, наладил взаимоотношения. Это просто повлияло на мою физиологию. Я весил 106 килограмм, сейчас я вешу 93 килограмма и продолжаю сбрасывать вес. Ну, достаточно быстро и не особо напрягаясь в этом деле. То есть я просто снял все напряжения, поработал их, высказал. И это просто повлияло именно вот Психосоматика, которая заставляет нас быть в нездоровом состоянии, которая, от которого мы ушли в здоровые цели. Мы в них возвращаемся в здоровье, и нам становится хорошо. Вот. Понял. Хорошо. Но ну, на примере гораздо понятнее. И раз вы уже привели свой пример, давайте тогда я задам тот же вопрос, только немножко иначе. Вот люди, которые сегодня не пришли еще, у них... Тоже должно, должен быть позыв какой-то, чтобы прийти. Что вам, что вам э, являлось ключевым, что вы решили сюда прийти? Что для вас было важно? Для меня было важно э, быть в теплых взаимоотношениях в семье. Это, по-моему, просто сильный рост э, в окружающей среде для мужчин. Да? Когда у тебя хорошие отношения с женщиной, если у тебя есть не проблемы то ты не можешь использовать всю свою внутреннюю силу ну, на внешнее взаимодействие. Это мне помогло. Да, я сам проходил тоже интенсив открытого диалога недельный. Я с ним прям заходил с конкретной финансовой целью. Вот. Это было месяц назад. Я проработал свои там, проблемы. Вот. И начал просто активно коммуницировать, налаживать коммуникации. Решил вот проблемы в семье проблемы здоровья решают. Вот у меня были три проблемы: да, в семье, в здоровье и во внешней самореализации. Да. меня это побудило прийти. Я сейчас решил проблемы с отношениями. Да, есть какие-то шероховатости. Все равно я понимаю, что это долгосрочная перспектива. Что, да, три месяца вот, э, работы над отношениями у меня 90 всего снялось. Но были серьезные проблемы, да, именно мои внутренние. Вот. Здоровье. У меня две проблемы, да, которые меня побудили прийти. Из-за стресса я ем безостановочно, и у меня экзема постоянная из-за стресса. Сейчас у меня экзема спала, она практически не проявляется, вес теряется. Третье – самореализация вот во внешней среде, где хочется больше сил, больше проектов, больше какого-то там ну, радости во внешний мир нести. А как ее нести, если ее нет внутри себя? Вот. Я его получил, и ну, просто действительно на моем примере, да, если, если качественно работать, да, месяц назад я не знал, чем заниматься, э, был вот, во фрустрации большой, именно вот, я работал над отношениями, но не работал над внешним проявлением. Э, сейчас мы с партнером уже как бы договорились, уже сделали проект и готовы его запускать в ближайшие две недели. Вот. Просто быстрая коммуникация у меня наладилась. Моя радость. В жизни. Приятно слышать. Меня тоже вдохнов... Меня ваша речь вдохновляет. Ну, для того, чтобы это вдохновило моих друзей, я думаю, что я вот это им пошлю, этот э, ролик, потому что одно дело, когда я только иду туда, им рассказать, что вот я иду неизвестно куда, а другое дело, когда человек это уже прошел, и вот что получил, и, и с чем пришел. Я mm. очень благодарен вам, что вы нашли время, рассказали об этом, так понятно и доступно это показали. Думаю, что это я смогу послать своим друзьям, чтобы они тоже это посмотрели. Всегда приятнее приходить с кем-то, потому что я понимаю, что налаживать коммуникации одному с людьми, которые ну, еще не, не прошли открытый диалог, сложнее, чем гораздо легче будет с теми, кто прошли вместе с тобой это. Поэтому, вот поэтому я решил записать этот, это интервью, и вот для этого я это сделал. И очень еще раз хочу поблагодарить вас за то, что нашли для этого время. Спасибо, Александр. Да, вот, очень благодарен за то, что как, обратились. Вот. был рад ответить на любые вопросы. Мне тоже доставляет радость делиться. То есть наша задача, в первую очередь, поделиться, чтобы были возможности. Мы их готовы предоставить. Вот и, вот и все. Спасибо большое. Хорошо, тогда на этом закончим. Я думаю, что встретимся на открытом диалоге уже. Да. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До встречи. До свидания. Итак, друзья, я записался на этот курс, я думаю, что мне это необходимо, потому что то, что мы ведем, школа воли, открытый диалог там является одной из составляющих, но... Мы понимаем, и я понимаю, что нам тоже нужно учиться. Учиться у профессионалов это никогда не зазорно, а очень даже полезно. И поэтому мы, я его буду проходить. Кто хочет, тоже его пройти. Ссылку, чтобы почитать об этом подробнее, вы найдете под этим видео. Мы будем коммуницировать с людьми, которые сегодня добились больших успехов, чем мы в этом, потому что коммуникации сегодня являются основой взаимопонимания, как и всегда, коммуникации с самим собой. Это основа того, что мы будем говорить людям. Правду или неправду. Обманывая себя, мы, безусловно, будем обманывать других. Вот, а этого бы не хотелось. Поэтому для проверки себя существуют места, где вы можете быть предельно честными и откровенными. Таких мест немного есть. Либо у психолога в кабинете, либо уже на смертном одре, когда священник приходит. Но слава Богу, есть школа э, открытого диалога, где можно не уходить, не болеть, а просто для себя стать тем, выяснить, кем ты являешься. Самому для себя, не для других. Ну а потом тогда это уже будут выяснять другие, получилось у тебя или нет. В любом случае, то, что будет происходить на этой школе, я буду выставлять, рассказывать, потому что все изменения, которые будут происходить, я бы хотел, чтобы они... Я поэтому записал это видео до того, как я туда попаду, чтобы видеть, как это проходит, и после того, как это закончится, чтобы сказать, Что это мне дало Так что следите, подписывайтесь на канал Смотрите, что будет происходить Какие реформации будут происходить со мной Мне самому интересно Ну и будем на связи Всего доброго, пока С вами был Александр Волин